Всем добрый вечер. Рассказываем вам о событии с раздачей привилегий, которые идет в настоящее время и продлится до 18 декабря. По World of Tanks. Специальный розыгрыш. Тематические футбольные декали. Поделитесь своими мыслями и ожиданиями от Чемпионата Мира 2022 и получите гарантированную награду. Оле, оле, оле, оле, бойцы! Стартовал долгожданный чемпионат мира 2022, и миллионы футбольных болельщиков наблюдают, каких любимые команды борются за престижный титул чемпиона мира. В течение следующих четырех недель нас ждет множество зрелищных матчей, наполненных яркими игровыми моментами и запоминающимися головами. Вы, ощути... Вы ощущаете то же, что и мы, бойцы. В рамках празднования главного события в мире футбола, мы запускаем в World of Tanks специальный розыгрыш. Просто выполните несколько простых шагов ниже, чтобы получить гарантированную награду в конце этого игрового события. Как принять участие? Перейдите по ссылке, щелкните по кнопке «Нравится», напишите в комментариях за кого болеете или какая команда, по вашему мнению, победит. Вот и все, теперь вы принимаете участие в нашем розыгрыше. И получите гарантированную награду после его окончания 18 декабря 2022 года. Примечание. Любые комментарии, нарушающие правила обсуждения, могут быть удалены или исключены. Награда 3 d над стадионом. Примечание. Мы начислим игровые ценности на аккаунт, привязанный к вашей учетной записи в Steam. За кого болеете, бойцы, поделитесь в комментариях ниже. Не так вот так просто принять участие, но это если вы хотите, то есть... По желанию э, на этом у нас все здесь вам понравится наслаждайтесь